Я уже не знаю, как мы подкатились. Давай сыграем в карты на раздевание. Он это увидит и... Давайте карты на раздевание. Да, давайте. Ха -ха, мы опять выиграли. Трусиках сидят. Подкатила, блин. А что ты так хорошо в карты играешь, а? Стреляй, стреляй. Наташа, а тебе не кажется, что Рома с Женей слишком много времени вместе проводят? Не... Сами-то вместе сидят. Да нет, ты заморачиваешься. Рома, мне в глаз что-то попало, посмотришь? Да, братан, давай. Ну как туда попала? Наталья, случилось! Наташ, Наташ, Наташ! Ааа! А, а! а, а, а, это, а, ну, это мое! Это мое, отойдь! Не не не! Тебе бездна. Роман так здорово играет, блин, с ним, блин, так нравится. Домочка моя. Зайка моя. Я тебя так люблю. И я тебя. Ты мне Ты у меня самая лучшая. Весна, любовь. Моя лучшая. Ой, митенька, мой маник. тварь меня бросила. Меня бросила. Какой кошмар, Калина. Роман троллит Карину. что мой бывший, понимаешь, я просто с ним погуляла. Какой козёл, Калина. Это же ничего не значит. Это просто ужас. У тебя такой, понимаешь, парень. Остановите, остановите! А Рома уже приехал. ВИТЕ! вите, вите. <заркот> ну в зубы тоже зайбить. <заркот> вот как ролики записываются. Вот в этом моменте. <заркот> <неприкот> Извините, а вы же Джонни? Ты в меня так влюблена, я же вижу, нет. А, вы, наверное, а. Хамали или Навай, да? Ты же девочка, война, ты Бадавая, а тебя тоже нет. Подождите, ну вы какого-то артиста напоминаете? Я тут плитку кладу. Я Гастер. Я думала, фильм будет длинный, оказалось, две минуты. Счастливо, у меня однажды фильм даже не начался. А я думала, у меня будет актерку мир многих оказался второго плана. Вы знаете, про что они говорят? А что за фильмы? Очень старые фильмы. Очень давно были. Да. Сейчас я покажу, как узнать, как кричит девушка в постели. <свес> Дикая львица. Карин, нам нужно расстаться. Надеюсь, ты меня поймешь. <свес> Надеюсь, пойму. ты меня тоже поймешь. Сука. Мой мне сказал больше не работать, он будет меня содержать. А мой мне дарит подарки и деньги дает. Вот одна а. Нужно работать, нужно развиваться как личность. Понятно? Я хочу. Правильно. Яндекс.Еда. Слушай, Карин, замечала, что люди, когда видят известных людей, странно как-то ведут себя? Не, мне вот вообще пофиг. О, Натан. Натан, Натан, Натан, ты такая дерзкая, Натан. Привет, малышка. Играть в Вуна, и кто проиграет, будет мазать лицо углем. Поехали! А ты будешь Поехали. Закадровай. А по-моему, уже черный он. <свистит> черный юмор! <свистит> по-моему, улыбку выжимает прямо из себя. Еще очень долго. Вот наш программший. Подарил, иди пошли со мной. Давайте. По ну, по-видимому, это уже белый юмор, по-моему. Да Под... что ты знаешь о Не подняли, переступили. А любви-то весной нет у ней? <Слых> да. Дед, а? а на какой машине поедем? Вот та вот калина, которая? Да, калина, синяя на, Тебе пригодится, и пристегнись ну что, готов? А зачем туалетная бумага? Это юма а, да. а. Дед, какую музыку слушаешь в машине? Сейчас включу Моя любимая А это певец? На самом деле певец? Новое видео, оно нереально угарное. Обязательно заходи, ставь лайк, пиши комментарий. Всем хорошего дня!